О! О, и телефон. Короче, какой-то материал здесь. Белая шерсть. Нет, это не шерсть, а что-то другое. Песня. Песочный... Песной. Песнок. Резнайный песок. Мм. Ч-то такое не слишком гладкое это было. Может блину? Снег? Снегов. Кварцевая. Лита. Кварц мне нужен. Кварц мне нужен. Квас. мой дорогой кварц? Вот кварц. Кварцевый блок. вот это, и вот это, и бля, короче, и против еще надо взять, еще надо взять, еще надо взять, еще надо взять, дверь, Мне надо взять дверь. входная дверь вот это пойдет еще здесь стекло надо стекло не обязательно стекло он ставится боком проверим пожалуй. Та-та мама. О, хорошо. Так. так, пожалуй, пожалуй, что пожалуй будем делать. Я проверяю, что что. вот так. Что-то такое получается. Не пойдет. Я не дам руку совсем. С и то есть сет стеклом. То есть. Да. Кто там стоит? На объектом что ли стоит? Или кто? Зомби. Ой, все мне. Ой. Мне надо поспать. Пожалуй. Будем так на улице, как всегда. Так, он включил быстро. Ну, это тоже он включил И так этот Вот он. Да, это баг какой-то будет. О, брызги! О, ах, раз. Это у меня подозрение ромашки. Здесь ромашки. А ну нафиг не стали подбирать Ух, ну в тот раз и вообще из туалета будет. Офигеть! маленький островок. А, -а, -а. а я хоть обрадовался. С той стороне пустыня какая-то. Он даже ничего хорошего нет площадка пощадка там еще знаете что я придумал кое-что сделать я придумал можно хоть это маленький остров, а но легко найти свой дом получается да вот тут если я здесь я могу провести туннель туннель в воде прикиньте туннель в воде это будет классно всего. М -м -м. В воде будет хорошо, если я так сделаю. в воде. Ха! Это классно. Замораживающиеся. Ну, сначала, мне на попасаем где-то мои ресурсы поставить. Ну, сюда. На крышу, да, это беда. Да, это самое надежное место. Никто кто не трогает мне ресурсы.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 Так. Мне понравится мне. Вот это убил. Нафиг. Вот это то, что мне надо, мне Еще стекло надо, не понадобится. Еще стеку надо. Мне стекло надо, стеклянный блок, стеклянный блок, не придумал. Такое, что придумал. Есть у меня с есть. А вон у нас есть вагонетка. Мне надо, пожалуйста, идти в рельсы. Рельсы мне надо. Кое-что в Сейчас раз мы будем всех Так. И еще вагонетка на меня надо. Потом узнать, зачем мне вагонетка. Нет, вагонетка, да. Еще мне надо. Так, так, так. И вот это мне нужно. Игорь, где у нас? Это страница острова, да? Это да. А то в стороне острова у нас видно какой-то... Вот там. Вот там что что начнут идти до туда до того рака, то есть, так, но это у меня продолжитель рейерсы. поняли? Рейерсы. Так, а для этого мне надо кое-что? Нет, Нет не то. Так, пожалуй, это. А, вот это как раз подойдет Проложить дорогу. То есть, да. Проложить дорогу надо. того до вот камнизона. все в ту сторону. То есть, да. Может быть. Так. Мы идем правильно попоминаю. Вот есть А мы сейчас ее убираемся как бы Что? Уже? Так, быстро? Да? Так. Так, пожалуй, лес мы ложим тут, откуда-то а туда не следовать. Уже уже почти до пыли, уже почти приделались. Наверное, вот такой высоте класс. Все будет ужасно. что не, не помеха. В любом случае сделаю. Если, по-моему, я от что-нибудь подумал. Здесь могут сыровать блоки. Ну, есть кое-кто, кто, кто ворудует нас каждую ночь. Окей. Так. Ш что нам положили? Если нам нужно идти путь. Путь сделать путь. Здесь мы не ставим. Так. Вот так. Так. О, и что? Вот, и что надо делать? Причём белый, потому что белый видно. Это логично, потому что белый видно, да. Другой не видно. Так, в темноте не, не катится. Надо ждать Не понимаю. Строить не катится там зомбики. Эм, боже, я лучше посплю, пока мне. Я потерялся. А, а вот. Если тут я пойду, я движусь по этой дороге. Вот. Я нашел это до место. Укрытие. Удалки, Вики, король, первый. Узывок. Меня зовут Алонтик. И же, и же, и же, и ай, и а. ой, бам, же, и же, я же, и такое а уже утро точно я уже поспал блин я работу поспал а ничего нет уже утром кстати я... Больше не надо вот так сделать. Так, пожалуй. Так, здесь, так. А потом еще вот тут. Ha <laughs> ha. Так... Так, распускаемся давай уже. Так, здесь еще вот тут. делаем вот так, потом вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, например, вот тут уже начинаем стоять